То, что айдолам не разрешается водить машину, это уже всем известный факт, но всегда ли можно положиться на водителя? Были случаи, когда группа доверилась водителю и попала в аварию. В таком случае вся вина будет на водителе, но должен ли он понести наказание за несчастный случай? В деле женской кей-поп группы Lady Скотт водитель, попавший в аварию вместе с участницами, вовсе не жертва. Сколько ему дали за убийство двух девушек и как сложилась судьба выживших? Они снова хотят дебютировать в этом году. Давайте по порядку. 3 сентября 2014 год. Около часу ночи по корейскому времени. Группа возвращается в Сеул в записи концерта. Менеджер группы ПАК был за рулем фургона, он вел со скоростью 137 км в час на дороге, где ограничения в 100 км в час, тем самым превышая скорость более чем на 30 км. Из-за дождя дорога стала скользкой, поэтому водитель потерял управление автомобилем, в результате чего фургон несколько раз занесло и он врезался в ограждение. НБ погибло на месте, а остальные пассажирки были доставлены в разные больницы. Рисе и Саджон получили наиболее опасные повреждения. Состояние Рисе резко ухудшилось, и ее перевезли в госпиталь, где через 4 дня, 7 сентября, не приходя в сознание, она скончалась. Группа взяла перерыв длительностью в год, а в 2015 году выпустили две песни. Позже в 2016 они вернулись составом в три участницы. В 2020 году стало известно, что девушки расторгли контракт с компанией. Участницы также подтвердили, что трио возьмет перерыв на неопределенный срок и в дальнейшем сосредоточится на сольной деятельности. В том же году Джуни подписала контракт с Actorset Entertainment под своим настоящим именем Ким Джуми и выразила свое желание стать актрисой. Девушка не появлялась на публике два года, после чего пришла на ютуб-шоу и заявила «Я подрабатывала в кафе, иногда приходили фанаты и мы общались, по-другому я не могла проявить себя, так как была неактивна как айдол». Она сказала «До сих пор я не могу ездить на автобусе или машине, болезненные воспоминания преследуют меня, в какой бы транспорт я ни села». Она рассказала, что планирует сделать свой канал на ютубе и готовит там разные блюда. Также продвигаться как актриса Ким Джуми. Когда ее спросили о будущей деятельности Леди Скотт, Джуми ответила, уже кое-что намечается. Таким ответом она заставила всех поверить в возвращение группы. Вам бы хотелось снова увидеть трио? Напишите в комментариях. Всем пока-пока!